Здравствуйте! Сегодня я еще раз хочу показать свой дендробиум Нобелю. Три недели назад он был уже героем видео. Сегодня давайте посмотрим, что же изменилось. Вот эти почечки, только проклюнувшиеся я вам показывала три недели назад. Вот. Они очень увеличились в размерах и начали появляться почечки выше по стволу. Также на следующем шейбульбе я вам показывала три махоньких проклянувшиеся почки, сейчас еще две появилось вот выше вот здесь маленькая почка появилась вот такая, будет вот. и чуть выше тоже проклюнулась. Также начали появляться почки на третьей бульбе, всегда бульбе. Вот, наверное. Дендробиум начинает цвести или набухают почки в таком же порядке, как и оканчивали рост эти псиндобобы. Вот, К сожалению, мне пришлось опрыскать это растение. Вот. Не знаю, не изменятся ли цветочные почки на Кейки, не появятся ли кейки? Ну что ж, посмотрим. До свидания, до новых встреч.